С овечьей шкурой к скорняку пришел богач сосед. Из этой шкуры шапку сшить ты можешь или нет? Так ведь могу, сказал в ответ скорняк, на шкуру поглядев. А, а, а выйдет две. Ой! Ой! Спросил толстяк на корточке присев. Дойти, э, ну как? И две сошьет. О, а три? И три? Сошьет четыре. Да, О, опять. А -а -а -а. Ну что ж, сошьет и пять. Коль в этом есть нужда? Эй, эй. Эй. Делай, что сказал купец, вот ты будешь молодец. А поссоришься с купцом и окажешься голубцом. Да? А может, выкроешь все шесть? Ух, Раз надо так. А может быть, и семь сошью. Ты молодец, Скорняк. Когда заказчик через день за шапками пришел, семь шапок выложил Скорняк на свой рабочий стол. Да разве это мой заказ? Надумал ты шутить? Ведь ни одну из них нельзя и на нос нацепить. Ой! Но ты же сам того хотел. Теперь ворчишь, чудак. Больших семь шапок из овцы не выкроешь никак.